Всем привет, добро пожаловать на мой канал, очень рада вас видеть, меня зовут Алина, и сегодня я вам поясню по поводу багов, потому что мне многие спрашивают, как, что, где и как, я вам на эти вопросы сегодня отвечу, и удастся ли нам получить этот значок, увидите в этом видео, ну и перед тем, как мы начнем, поставь лайк, подпишись на канал, и мы Так. по поводу этого вопроса я обратилась, конечно же, в поддержку Авакин, потому что мне стало аж само интересно, и... Сейчас я вам покажу, что же они написали. Итак, я уже тут. И вот, Ян вам прочитал. Здравствуйте, а можете подсказать, почему мне ЛКВД Надя Фокс не дала сегодня награду? Это чемодан за 5000 подписчиков. Я один раз использовала бак, по случайности у меня вылетела игра, и я перезашла, забыла, что я уже собрала Телефоны и сегодня я по случайности собрала еще раз и мне не дали награду бак я использовал один раз. На что мне ответили: Здравствуйте, Алина, благодарим за обращение дела в следующем. На данный момент максимум, который может получить в этом событии это до 3500 подписчиков соответственно если подписчики получены при помощи бага то считаться за реальные они не будут просто ходите каждый день к наде чтобы число реальных подписчиков увеличилось вы сможете получить призы только когда действительно наберете этих подписчиков спасибо Большое. В этом все и дело. Поэтому не волнуйтесь, все вы успеете, если вы только захотите. Это ваше желание. И то, что вы используете этот баг, ничего страшного. Вы просто будете к ней ходить и собирать новые вот эти вот награды, выполнять задания. И только тогда вам дадут и значок, и награду. Потому что подписчики с помощью бага, они накрученные, они не настоящие. То есть они у вас как бы есть на счету, но награды за них не будут, потому что они нереальные. А тут надо, чтобы они были реальные. И надеюсь, я вам объяснила все правильно. И сейчас на всякий случай, кто бы хотел сам почитать, вот здесь вот будет скриншот их ответа. Ну и на этом, собственно, все. Я надеюсь, что вы меня поймете. И по поводу багов все понятно. То есть вы их используете, не используете, без разницы. Но это не настоящие подписчики, они не будут прибавляться. И вам, соответственно, надо ходить каждый день и без багов, только выполнять задания, и только тогда вы получите эти. Итак, надеюсь, это видео было для вас информативное, полезное, и вы не будете так переживать и волноваться, ведь мое дело, чтобы вы получили все эти значки. Но по поводу багов ничего страшного, не будет, не произойдет, ни конец света, ничего. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.